номер в отеле сочи пак удобный унитаз стульчик для мытья причем здесь сделан слив номер одноместный те которые двухместные номера говорят с душевыми кабинами не очень удобно кровать спальная очень мягкий матрас, свет дублируется около изголовья кровати и непосредственно около туалета. Вход на балкон доступен, если на обычной коляске, на электроколяске уже проблематично подъехать. В номере также есть телевизор, где-то примерно 32 дюйма. Сначала встает заставка Именно отеля Реклама Потом есть несколько каналов доступных Это новостной России 24 Муз ТВ, МТВ Матч ТВ Ну и какие-то с фильмами То есть здесь упор сделан Не на то, чтобы человек сидел в номере Смотрел телевизор вот, шкаф обычный двухстворчатый, вешалки съемные, обычные, удобные. В принципе, колясочнику достать достаточно легко. Сейчас попробуем показать. Нет, там нет ничего правда. То есть вот такие вешалки обычные. Снизу две таблички там не беспокоите и заберите в стирку. Я испачкался. Удобный компактный номер. Чисто переночевать.